Привет. Хорошо. Скажи, а как тебя зовут? Радмир. О, так это же отличное имя. А скажи, сколько тебе лет? Восемь с половиной. Ага, так ты уже взрослый человек и делаешь много полезных дел. Да, хорошо. Это очень хорошо. Знаешь, дедушка работает волшебником и исполняет желания приезжных деток. А ну-ка, расскажи, что ты хочешь в подарок от дедушки Мороза? Я хочу в подарок ку пластиковые купюры валюты разных валют мира, кроме вьет вьетнамских, мексиканских, канадских и... Ну и все. Это очень хорошо. Знаешь, дедушка работает волшебником и исполняет желания прилежных деток. А ну-ка расскажи, что ты хочешь в подарок от дедушки Мороза. А второй мой подарок. Я хочу такой конструктор с физикой. Там, где лампочки моргают, типа такого конструктора, чтобы еще можно было складывать. О, <сёжу> <сёжу> как же все-таки здорово, что я могу сделать так, что загаданные желания будут обязательно Все? Да. Понравилось? <реклама> <реклама> Классно? Дедушка Мороз добрый? Очень добрый! Мы сами слышали! Мы сами слышали, да, действительно, очень приятно. Такой голос у него приятный, да? Даже у него уже получается, чем у меня. Ну, такой же Дедушка Мороз. Ну, случайно, он же эту фразу волшебную придумал. А ну-ка, повтори Хо-хо-хо. О-хо-хо. О-хо-хо. -хо. Классно? Ну, здорово. Пускай все твои желания исполняются. Все самое доброе, светлое всегда будет с тобой. Окей? Да. Я люблю тебя. Сайнара. Сайонара.